– Почему вы это рисуете? – Что? Эти цветы. Почему вы их рисуете? Ты не находишь их красивыми? Очень красивые цветы, без сомнений. Куда лучше, чем то, что вы рисуете. Ты так думаешь? Ну, да. Возможно, ты права, но эти цветы поблекнут и завянут. Все цветы вянут. Завянут, всем это известно. А мои сохранятся. Вы уверены? Я хотя бы дам им шанс.